я уж думал, тут и подохну. Это, я даже не знаю, как тебя благодарить. Э, хотя, стоп, знаю. Значит, я тебе на ПДА сейчас сброшу координаты одного места. Мы там с ребятами Хабар хранили, пока эти подонки нас не загребли. Ребята в этом ребятной нас Костранский таком и то лучше, чем в этом аду. всех! Кушай, мне гранату! Я его получил? Ура! Тихо! Еще немного подождем! Говорили мне. Не ходи, не ходи. получай! <мирает> получай гранату! Прикрывай, я, ну, да! Я, ну, Я, Я, Ну что, подождем еще. Фигня, мы видят. Link Tarant Sob Ed. Yamienže Mezie co。leo'cεί. 就是 вики вики Большое тебе человеческое спасибо, будешь где неподалеку, милости просим на нашу базу. ...полным разгромом бандюков. Все, никаких больше откатов и пошлений за право прохода. С победой вас, ребята! забеги к нам на базу, отблагодарим, как полагается. Есть что-то на продажу? Если не нашел, чего искал, извиняй. Ну, привет! Не быстро лезть, Бей! Пошли вон, шавки недоделанные! Фу, фу, фу, сволочи! Отстаньте от меня! Господи. Вот спасибо, мужик, спас меня Я Васян, будем знакомы Эх, Ну ты только прикинь Иду я это на запад за сталкером одним Никого не трогаю А тут эти твари безглазые Загнали меня сюда, хрен в одиночку выберешься Я, блин, у них три обоймы высадил Они все прут, уроды Да, сталкеры, перещисли, вещи, Вот что обидно он уже небось в темной долине давно. Привет, брат! Ну, привет. и не дергайся. Если достанешь ствол, пристрелю. Стой спокойно, брат. Больно не будет. Сталкер, не дергайся. Ты кто такой? Что здесь делаешь? Скорее всего, он уже мертв. И я бы не советовал тебе тут долго околачиваться. На нас постоянно кто-то нападает.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 За стрельба, что, что у вас скажешь, происходит, брат? В общем, Черт, Еще еще на нападение. Наемник, проверь, что случилось. Что скажешь, брат? В общем, выкладывай. Так, я не понял, чего они этим сказать хотели. <связь> Как не разрешается? Давай ко мне, если вопросы какие-то. Что скажешь, брат? Поправить здоровье? Тогда ты правильно попал, чувак. Заходи на следующей неделе. Обещает такую дурь подвести. Ходи, если торговаться умеешь. Привет, приятель. Чего изволишь? Ай, молодец! Ай, обманул шота! Будет Ашот с тобой теперь внимательнее. Зона — это сталкеры. Сталкеры — это свобода. Будь сталкером до конца. Вступай в свободу. Снова кому-то от меня что-то нужно Ну и денёк Ставь стрелять. Ой, а то ой, от работы ой. отвлекаешь. Друзья, а не пошел бы ты! Кончай трэнк 9-й Преврати, ты понимаешь, базу в восточный базар. Ну кто... Хочешь стать авторитетным сталкером? Желаешь всегда иметь верных друзей, прикрывающих твою спину? Мечтаешь надавать послусалам долгу? Эти и многие другие возможности откроются перед тобой... Ходят тут Всякие. В тебе сталки. Слушай, повезло тебе сегодня, дорогой. Только сейчас куплю за дорого, продам за дешево. Привет, приятель! И разошлись, как в море корабли! Крутые и подкрученные перцы только в свободе вас оценят и примут как родных! Никакого обязалого и идеологической пурги! Никаких утренних побудок и минимум сухого закона! Если ты настоящий сталкер и любишь вольную жизнь среди таких же, как сам, вливайся в наши ряды! Время вливания любое принимаем без перерывов и выходных ежедневно и еженочно. Как успехи, наемник. <звы> Иди лучше монстра стрелять, эту а людей от работы отвлекаешь. <звы> ну, показывай, чем зона наградила. Привет, приятель. Чего изволишь? на что-то. Будет Ашот с тобой теперь внимательнее? Жалить. О, комендант, сука! трепал мать его, что на клубпосте патронов полный ноль. А свободовцы твоих наших ранили. Хватит болта. Заметаем, следы сваливаем. Эти-то Так запарили, что уже совсем. Сами по-человечески не живете. Ну рассказывай, я весь внимание.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 Да, не ожидал я от него такого, ведь сто лет его знал. Вместе свободу подымали, вместе артефакты первое добывали. Я же ему как себе, все планирование ему доверил. А он продался, скотина! Как только по нашей частоте прошла запись разговора с форпоста, комендант исчез, все, нет его. Понял, что дело труба? Сейчас для нас главное найти его. Он знает, если и не все, то многовато, честно. Выхода из долины на замке, так что уйти далеко он не мог. Мы его ПД отслеживаем. Он сейчас недалеко от дороги на кордон. Несколько групп уже выдвинулись в том направлении. Да, был такой. Все редкими деталями интересовался. Знал, наверное, что у нас лучшие технари во всей зоне. Но так я продал ему эту деталь, а что? Денег он отвалил прилично, не торговался даже. Вот нафига на ему, не скажу, не знаю. Такие вообще-то ставили в старые армейские шифровальные машины.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 ...последним куском хлеба. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. И <звы> зачем я только из мамочкиного пуза вылез? <звы> В городе по жить не давали. Что тут началось? Долго тут. Не безобразничай. Вез чем догнаться. Вот, привет, Йоу, да? чувак, мне тут один сталкер знакомый такую мощную штуку подогнал. Вообще, класс. А как вставляет? Да 5 секунд и просто отпад. Офигеть, а сильно гребет? Да сталкер сказал, что до полного отрыва башки. у, -у, -у кай. А называется как? А называется граната. Субтитры Надо не дурать. О, мэн, рад видеть. С тобой мы горы своротим. И стрелять собрался, или разговаривать? Убери ствол! Не, ну это хамство! Убери оружие!